мототек представляет новинку 2014 года мотоцикл Viper модель V250 F2 как видим это спортбайк большой отлично выполнен пластик то есть есть аэродинамические каналы вообще кузов мотоцикла очень красивый он до этого на Вайперах такого не использовалось Двигатель установлен 250 кубических сантиметров. Двигатель четырехклапанный, верхневальный. В данной модели уже не будет кикстартера. Есть окно под масло. Двигателя фирмы Зоншин. Коробка классическая, пятиступенчатая. Первая передача вниз, остальные все вверх. Вот такая интересная кулиса. Мотоцикл большой, двухместный. Классное сиденье для водителя. Чуть поменьше сиденье для пассажира, но удобно будет и и водителю, и пассажиру соответственно. Большой бак на 15 литров. Руль на клипонах. Спереди установлена вилка телескопическая. Она будет очень удобна для города. Два дисковых тормоза и трехпоршневые суппорта стоят. Сзади будет моноамортизатор, который работает через прогрессию, то есть через дополнительный рычаг. Система пролин. Однопоршневой суппорт, так же самое дисковый тормоз. по своей посадке мягкий, весьма устойчивый. Работает он вот так. Установлено уже цифровое табло. Классно читается, то есть большие цифры. Будет тахометр, уровень топлива, электронный спидометр с указателем передачи. Вот верхний показывает передачу. И будет уровень заряда. Как и в старых таких классических тоже спортбайках установлен тормозной бачок. То есть бачок на тормозную жидкость. Довольно большие зеркала, которые ну, можно увидеть много чего. То есть они дают отличный обзор. Классная оптика. Лампы Philips. Галогеновые. диодные повороты и также самое диодный задний стоп стопат и тоже диодные повороты мотоцикл уже на широких покрышках и модель 250 кубов она уже будет на хорошей дорогой резине CST Общие впечатление от мотоцикла. Это классный большой мотоцикл, который с удобной посадкой. Ну и приятный на вид. Кстати, во всех моделях F2 э, в выхлопе выкручивается флейта, вот это, вот этим болтом выкручивается флейта. Можно сделать намного басистый звук. Ну и так, в принципе, звук 2.